Здрасте. Привет всем. Сейчас исполню старую душевную песню из прошлого века. Если понравится, ставьте. Подписывайтесь. Если не подписаны, нажимайте колокольчик. Над землей летели лебеди, Дню. Было им светло и радостно в небе вдвоем. И земля казалась ласковой. И в этот миг Друг по птицам кто-то выстрелил и вырвался крем. Что с тобой, моя любимая, отзовись скорей. Без любви твоей небо все грустней. Где же ты, моя любимая, возвратись скорее. Красотой своей нежной сердце мне согре, в небесах искал подругу он, звал из гнезда, Но молчанием ответила птица беда. Улететь края далекие лебедь не смог. Потеряв подругу верную, он стал одинок. Ты прости меня, любимая, за чужой. Счастье не спасло. Ты прости меня, любимая, что весенним днем в небе голубом, как прежде, нам не быть твоем, и была неповторимая эта беда. Что с любимою не встретиться, он никогда. Лебедь вновь поднялся к облаку, песню прервал И сложил бесстрашно крылья на землю. Я хочу, чтоб жили лебеди И от белых стай, И от белых стай, Мир добрее стал. Пусть летят по небу лебеди Над землей моей, Над судьбой моей лети. Светлый мир людей. Ну как же без косяков. Ну, спасибо, что досмотрели это видео до конца, поставили. Всем удачи, всем добра. Берегите себя и своих близких. Пока. Увидимся.